«Хорошо быть человеку одному», сказал Господь Бог еще в самом начале творения человека. «Одиночество, одиночество, одиночество». А кто из людей не испытывал этот мертвящий холод одиночества и черной пустоты и бессмысленности хотя бы не в большом мере? Когда кажется, что ты никому в этом мире, по сути, не нужен. Тебя всегда ведь можно кем-то заменить. Ты можешь крутиться среди людей, но кому ты можешь открыть сокровенное, чтобы тебя поняли? Никому. Ибо ты сам многое в себе не понимаешь. И, наверное, нет людей во всем мире, кто навсегда бы захотел остаться в одиночестве. А кто из людей не мечтал в детстве иметь близкого и верного друга? С кем можно поделиться сокровенным? Кто может в трудную минуту под... <къех> поддержать, кто будет всегда рядом? Но каждый понимает, что все это розовые мечты детства, которым не суждено исполниться. И все чаще люди выбирают свои друзья домашних животных, о, котором, о которых им надо заботиться. И никто не скажет этим людям, что всегда есть рядом с вами верный, надежный друг, но которого вы просто не желаете знать. Даже когда одиночество и тоска имеют уже запредельные размеры. А ведь всегда рядом есть тот, с кем ты и на другом конце Вселенной. Не останешься одиноким. Тебе только надо поверить Ему, и это вовсе не сказки. Разбуди, наконец, свой разум. Это реальность. Нет никого ближе и роднее для человека, чем тот, кто его сотворил, сам Господь Бог Иисус Христос. Он одновременно является тебе и любящим отцом, и другом. Он знает все твои проблемы лучше тебя, и у него только у него есть решение всех твоих проблем. Ведь он сам прошел через все обстоятельства человеческой жизни и гораздо более трудные, чем ты через которые сегодня тебе приходится проходить. И у Него, поверь мне, для тебя есть много добрых и полезных дел. Он сам сказал, вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. И также Он сказал, я не называю вас Рабами, ибо раб не знает, что делает его господин, я называю вас друзьями, потому что рассказал вам все, что должен был рассказать. И самое главное, что ты в любое время и в любом месте всегда можешь обращаться к Тиму. Он слышит тебя лучше чем ты себя можешь слышать. И он не займет возле тебя много места, разве что в размере Библии. Ты не знаешь, как он выглядит? На многих иконах есть его изображение. Он невидим, но так это надо ты потом все поймешь. Зато общение с ним приносит радость. Мир преображается вокруг тебя. Он никогда тебе не скажет грубого слова, не оставит, не предаст. Только ты сам научись слушать и понимать его. Да, это непросто. И не сразу получается. Но это гораздо легче, чем выучить иностранный язык. Этому надо только учиться. Ведь и сам Иисус, когда был маленький, Он учился у старцев в Иерусалимском храме. Если ты читал Евангелие, то ты помнишь это, как Он потерялся. А потом родители Его нашли в Иерусалимском храме. Но, конечно, больше всего его научил Святой Дух Отца. «Просите, – он говорил, – и дано вам будет, ищите и найдете, и всякому стучащему отворяют. И взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем, – говорит он. А скажи, кто может Тебя терпеливо выслушать в три часа ночи, когда все спят, кроме Тебя, и никому до Тебя нет дела, и понять Тебя, и утешить, и сказать «Не бойся, все не так страшно, я всемогущий Бог, но все поправил, ложись на меня». Спи спокойно. Кому еще можно рассказать все самое сокровенное и знать, что тебя обязательно поймут, поддержат и помогут? Конечно, если ты сам готов выслушать и понять его. Ведь он создал нас по образу и подобию своему. И в каждом из людей живет его частичка, Частичка, частичка его плоти, дыхание жизни. Как он может забыть своих детей? Забудет ли женщина грудное дитя свое? Говорит он. Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Еще говорит, призови меня в день, день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Я как-то читал рассказ одного африканского почтальона. Это было примерно где-то в годах 2005-2007, нет, даже по 2010-м, где-то так. Так случилось, что понадобилось ему вечером срочно в ближайшую деревню отвести какую-то важную телеграмму, что-то о жизни или о смерти. Он знал, что вечером это делать опасно, потому что в это время выходят на охоту львы, которые живут недалеко он понадеялся, что на велосипеде он успеет проскочить. И уже на обратном пути на него напали две львицы. Сбили с велосипеда и уже вцепились в него с зубами. И он, он вспомнил о, о, о Боге и взмолился о помощи. И когда он уже собрался прощаться с своей жизнью, львица вдруг неожиданно потеряли к нему интерес и неспешно побрели прочь. У меня у своего в жизни было несколько безвыходных и опасных ситуаций, конечно, менее увлекательных, чем это. Но, и что удивительно, после молитвы о помощи все обходилось, но удивительно благополучно. Я знаю, что с очень многими людьми подобное случалось. Если все эти случаи пересказывать, не хватит никакого времени. Их с каждым днем становится все больше и больше. Посмотрите передачи ⁇ Простое чудо с Павлом Астаховым ⁇ Широко известен... В мире случае с Сергием Радонежским, когда он в детстве никак не мог обучиться о грамоте. Учиться читать не мог, не научиться. Вот. И молитва помогла ему с этим справиться. Советую вам познакомиться с описанием этого славного мужа, великого. Российского святого, а также Серафима Саровского, к Ксении Петербургской, Иоанна, Иоанна Кронштадтского, профессора Луки Воина Есенецкого, княгини Елизаветы Федоровны, Георгия Победоносца, целители Пантелимина, святители Луки, святители Николаем и еще многих-многих святых. Все они тоже могут стать твоими близкими друзьями. Только от одного произношения, призвания имени Иисуса Христа уже все начинает вокруг преображаться, настраиваться, процветать. Даже природа и все обстоятельства, Немгновенно, конечно, это на камеру не заснять, но для тех, кто имеет духовное зрение, которое приходит со временем в меру молитвенного навыка общения, это является вполне очевидным вещью. Еще я знаю, что нет ни одного случая, насколько я знаю, чтобы кто-то перед каким-то делом помолился и дело обернулось какими-то неприятностями. Иисус Христос пришел на эту землю ради Тебя в том числе и стал человеком не на 10, 20 или 30 процентов а на все сто, и отдал, в том числе и за тебя, свою жизнь, чтобы ты не страдал и не мучился в этом мире, в беспомощном одиночестве. Он, Господь Бог, он сделал это только ради тебя и других, таких же, как ты. О чем он думал, тогда умирая на кресте? Я думаю, что он думал в тот момент, что наступит, и твое время прийти в этот мир, и тебе уже будет гораздо легче. А кто может тебя любить больше, чем он, тот, кто отдал за тебя свою жизнь? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Он знал каждого человека, в том числе и тебя, еще до сотворения мира. Он мечтал о тебе. Иначе бы ты никогда не появился на этом свете. Он знал время, когда ты родишься, где, в каком месте, кто будут твои родители и какие у тебя будут проблемы. Что ты будешь искать помощь и ответы на многочисленные вопросы. И Он задолго прежде тебя пришел в этот мир и приготовил все необходимое для тебя. Он все приготовил. И ничего не забыл, оглянись вокруг себя, и ты увидишь, если присмотришь, что все необходимое для тебя есть. Но он не хочет, чтобы из тебя вышла размазня, тюфяк, нытик, слабак. Он хочет, чтобы ты был сильным и выносливым, достойным его научился преодолевать трудности. Но сильно мне в смысле поднятия тяжести или в беге с препятствиями, а в духовном смысле, чтобы тебе не свалил какой-то легкий сквознячок жизни, не напугал шелест листьев. Вот только проблема в том, что тебе дана им же самим свободная воля. Тебя никто не может заставить. Только ты сам выбираешь, кем тебе быть и как дальше жить. Ты можешь по собственному желанию навсегда остаться один и продолжать свой путь, как тебе нравится, по собственному хотению и разумению в бесконечном одиночестве, блуждая и путаясь, а можешь присоединиться к великому сонну святых Вселенской Церкви и их радости в Царстве Небесном во главе без Господом и Богом Иисусом Христом, Который очень и очень хочет назвать Тебя своим другом. Как сказано, и держи глаз непрестанный и незреченная Сладость зрящих Твоего Господи, лица, доброту неизвеченную. Ты бы, ты бы, и сии, ты бы есть истинный свет, просвещай и освещай, и освещай всяческое. И первое, с чем Господь Бог Иисус Христос обратился к людям, когда пришел на землю, «Было покайтесь, ибо приблизилось к вам Царство Небесное». Царство добра, любви, радости, благодати и счастья. «Покайтесь» – это означает «изменитесь, обратитесь, повернитесь лицом к Нему, оставьте свои пустые». Бесполезные, суетные, злые дела, которые ведут вас в ад. «О, если бы народ мой слушал меня, — говорит Господь, — И ходил бы моими путями! Я скоро бы смирил бы врагов его И обратил бы руку мою на притеснителей их. Их благоденствие продолжалось бы навсегда». Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы медом из скалы, а враги их раболепствовали бы им. Истинно, истинно говорю вам, слушающие слово мое и верующие, пославшего меня, имеет жизнь вечную. И на суд не приходит, он перешел от смерти в жизнь.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 Ибо в этом жизнь твоя и долгота твоих дней так им сказано. И ни в чем более другом. Ну а на сегодня все. Всем желаю всего самого доброго и до новых встреч.